Всем привет, это Тим Ризу, и... и сегодня мы снимаем, угадайте, на что? Перекат на попе, всеми любимый, который может связать любые проходки, любые трюки. Вы можете делать трюк в точке А и трюк в точке В, и между ними, вместо того, чтобы бежать, можно катиться. Наш трюк называется карт spin. В основном трюк используют консоры, любой часто видел, да, би Короче, очень классный трюк для коннекшнов. Он с коннектится у вашей не коннектинская коннекшнс. Первое подводящее. Делаем колесо. Колесо делаем не вот так, а вот так. Для того, чтобы вот так сделать, плечи должны быть наклонены вперед. И делаем все по линии. Далее делаем все то же самое, но только с согнутыми ногами. На корточках. Колесо на корточках. И приземляемся на корточки. Выглядит оно как у гнома. Как у Саши. Я не гном. Второе подводящее. Делаем то же самое колесо с согнутыми ногами, только ставим одну руку дальнюю. Сейчас покажу. Третий этап. Приземляемся в пистолете. Правая нога у меня как можно ближе подтянута к попе, а левая нога вытянута, плечи сзади оказываются. А теперь сам подъем вес тела переносим на левую руку. Продолжаем движение ногой в сторону и встаем. Ну и все, теперь все соединяем и делаем это очень плавно, как масло по сыру. Ф Такое, да? ты делаешь всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал поучитесь этот трюк снимайте видос присылайте нам в инстаграм директ э, отмечать нас мы вас перерепостим к себе в истории и шо